Здравствуйте, любимые! В цикле наших образовательных классов сегодня хочу поднять тему самоценности. Самоценности тему, которая вибрирует сейчас очень, очень громко с пространством и временем, и так или иначе на каждом своем приеме, в каждой групповой терапии, в каждом образовательном потоке нахожу. Аспекты вот этой нерешенной темы, эти э, нюансы, это разбитость, это э, непринятие, это непризнание очень вредит в самореализации человека, в построении нормальных взаимоотношений, ну и во всех остальных нюансах тоже, в том числе здоровья. Так вот. Эта тема напрямую связана с нашими родителями, и, будем говорить так, с нашей внутренней семьей, с теми частями нас, да, которые мы воспринимаем в мире дуальности как маму и папу. Я сейчас буду говорить о не о личностях, которых как-то там зовут, которые олицетворяют собой конкретных людей. Я сейчас буду говорить под словом мама и папа, да, или мама, мать и отец, о социальной функции, о тех, о тех ну, скажем так, существах, да, которые передали импульс жизни. И более того, мы, мы даже с вами шагнем в понимании, что Отец олицетворяет собой верхний аспект, то есть Дух, Дух, нашу духовную составляющую, нашу такую конструкцию, на которой держится наша структура, наша многомерность, и Мать олицетворяет собой энергию внутреннюю, то есть нашу психологию, наш внутренний мир, нашу эмоциональность, нашу тьму, наше тело, нашу душу, наши чувства — нашу игру, которую мы играем во всех воплощениях на этой планете, на других планетах. То есть все, что связано с такой, знаете, энергией. То есть дух — это как информация, как конструкция, как позвоночник, это как вертикаль. А душа или, скажем так, вот, вот эта внутренняя часть, там мама — это то, что наполняет конструкцию. Так вот, принятие и э, признание давайте поговорим об этом и я проговорила вам сейчас и простоту и глубину и высоту да? и разберем эту тему мы все-таки на примерах конкретно мама и папа которые родили меня в этой жизни это упростит э, Такое понимание, и тот, кто захочет расширить это понимание до масштаба Вселенной, он уже понял, о чем идет речь, но тем не менее, принятие. От мамы: мы, как ребенок, всегда ждем безусловного принятия. Такого, которое не требует никаких э, пунктиков, галочек, да, вот каких-то э, доказательств, э, что мы заслуживаем любовь. Принятие это. Это полное, полное, полное одобрение, когда э, мы видим перед собой мудрый аспект некоего взрослого да, вот, существа, который, конечно же, видит наше несовершенство, конечно же, ну, скажем так лучше в каком-то аспекте, чем мы, потому что старше, потому что больше умеет, потому что мудрее. Но при этом наши несовершенства не вызывают осуждения, не вызывают э, желания критиковать, отвергать да, вот эти все травмы, драмы, которые мы потом проживаем э, всю свою жизнь, э, не любя свое тело, критикуя свои поступки, не э, одобряя, не принимая свое творчество это все кстати о маме и вот об этом базовом принятии конечно же есть нюанс нюанс заключается в том что увы так с сложились обстоятельства развития цивилизации последние тысячи лет тысячи лет что вот с принятием было все плохо почему потому что женщина по сути была подавлена унижена оклеймена оклеветана и вот вот скажем так вот это не такая энергия или ген непринятия он он просто пропитан и им пропитано наша матрица и практически каждая женщина в нашем особенно вот таком постсоветском пространстве славяно-арийской территории, где было много войн насилия искажений в том числе духовных искажений да, она вот вот это наша она да, наша женская суть, она сама не получила того одобрения, того безусловного принятия, которое надо было ей, поэтому она и, и, и дать принятие тоже не сильно может. Принятие — это безусловная любовь. Это аспект матери мира, это такое тишина, лона, это великодушие сердца, это... Просто э, безусловная окситоциновая безопасность, когда мы э, окутаны, когда мы обережены, когда мы защищены, когда мы чувствуем себя нужными, любимыми. Не потому что нам, нам надо какими-то быть, э, от нас что-то ждут, а потому что мы есть. Потому что мы есть Вот это такая муладхарическая Такая наша установка Я есть, и это уже Счастье, это уже Много Это о принятии И когда у нас нет вот этого базового Аспекта, когда мы не наполнены Мы чувствуем себя дефицитными Мы чувствуем себя недолюбленными И вот это недо Недо Оно, оно как, знаете, как пелена затмевает нам взгляд на мир. То есть мы сквозь эти линзы не досмотрим на окружающий мир. У нас, как будто бы, есть такие, знаете, ну действительно, очки или ширма. И мы не можем ее сбросить, мы даже порой не осознаем, что она у нас есть. В основном мы не осознаем, что она у нас есть, и варимся, варимся в этом скафандре, как такой космонавт, да, у которого свое кино. И в этом кино много-много таких <тес>, теней. Это театр абсурда. В нем один режиссер, один э, актер, один зритель. Это все мы. Это все наши части. Травмированные такие части, как в комнате с кревью зеркалами. И мы эти искажения непри... непринятости, да, эти осуждения, эти критичные точки. Мы их видим во внешнем мире, мы их постоянно высматриваем, мы не можем их не замечать. Мы будем везде видеть там, толстых или кривых, косых, горбатых, каких-то перекошенных. Мы будем замечать плохой голос или там, недоразвитость какого-то ума, да, если нас критиковала мама за нашу безалаберность мы будем везде видеть мусор грязь мы будем чувствовать какие-то вот э, аспекты да э, в этом мире видеть видеть в первую очередь видеть глазами которые вшиты в нашу матрицу и, и в результате вот той критичности за которую нас не приняли нас не приняла такая же которая тоже смотрела такими же линзами и этот цикл может быть бесконечным, конечно же, бесконечным. Может этот цикл прекратиться, да, если мы входим в эту фазу осознанности и э, исцеляем. Исцеляем эту матрицу, как мы это делаем, конечно же, приходите на практику. Это, э, это техники, это работа, это, это вкусная, красивая, практическая, э, не теория, а терапия которая дает возможность все свои аспекты души всей своей сути принять принять встроить полюбить по сути потому что это о любви это о базовом и напрямую это связано с нашей способностью рождать детей с нашей способностью к родительству с нашей сексуальностью это вообще просто номер один с нашим здоровьем, взаимоотношения с телом, фигура, в общем-то, всякие такие, знаете, то наборы, то худоба, все аспекты, связанные с местом жизни, то есть безопасность, та, которая базовая, фундаментальная, дом, Земля, связь с родом, наши таланты, наши дары, наши отношения, потому что материнская платформа, матрица, она строит наши взаимосвязи, наши социальные отношения, связи и способность к наполненности, к отдаче, к принятию. Да? То есть мы часто не можем принять ни даров, ни реальности, мы отрицаем ее, потому что... Потому что мы не приняты, потому что вот такая у нас структура. У нас аллергические реакции могут быть на мир, у нас могут быть много искажений, борьбы, критики. Потому что мы не приняты, потому что что-то осуждено, потому что что-то не было, знаете, как любимое дитя, даже на уровне тени, даже на уровне ну, вот того недостатка, несовершенства. А мы все имеем несовершенство. Без наличия несовершенства мы бы не попадали на землю. То есть мы благодаря наличию несовершенства здесь появляемся. Мы здесь оказываемся в результате, Наличие несовершенства, и э, мы приходим для того, чтобы это несовершенство превратить в силу, соединив его со своим духом, да, с тем совершенным чем мы являемся, увеличив его количество. То есть мы имеем несовершенство не потому, что игра вот такая безалаберная, да, а потому что вот наша совершенная часть, она постоянно в фазе расширения. И через э, такой маленький выдох, да. Э, Обретается способность вдохнуть. То есть там, где смерть, там и жизнь. Сразу. И как только мы позволяем случиться смерти, сразу случается жизнь в большем объеме. То есть э, идет такая фаза расширения, расширения. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не принимаем и проживаем травмы непринятия, мы э, ощущаем спазм, связанный с ресурсами, и мы будем это видеть. На своей на своем экране жизни через деньги всегда. Всегда. То есть все, что мы не приняли или застряли в непринятии, будет фонить как, как точка смерти, да, и, и, и такое непрохождение этого портала, и, соответственно, отрицание этой смерти приводит к невозможности соединиться с вибрационным пространством жизни. И мы так вот, знаете, вяло текуще подгниваем, можно сказать то есть разлагаемся, да, вот такое вот состояние малодушия. И э, что еще хочу добавить? Точно так же, как есть у нас вот это непринятие матерью нас, э, да, есть э, воз... необходимость добавить, что есть и непринятие нами матери. Если наше базовое несовершенство заключалось в наличии очень высокой, мощной программы гордыни, да? когда мы обременены зависимостью от гнева, и мы пришли на Землю избавиться от этой э, иллюзорной короны надменности, гордыни или наоборот самоуничижения, то мы можем э, проявлять себя как «непринимающая мать». И э, это, как правило, фонит э, где-то стыдом, то есть э, мы чувствуем себя над, над, и э, смотрим на мать как на ту, которая не до, не И э, мы чувствуем стыд, и у нас э, может возникнуть блок, и всегда возникает блок, в таком случае, вот на нашем центре наслаждений, на нашем центре, эмоциональности, мы плохо чувствуем себя, у нас разорвана э, связь с телом, э, потому что мы стыдимся маму, мы ее не принимаем такой, какой она есть. Она нам кажется какой-то или э, несовершенной, странной, да, э, какой-то недостаточно красивой, или, или богатой, или воспитанной, или умной, или еще какой-то, какой угодно. Если вы замечаете у своего ребенка вот эту вибрацию стыда, да, если вы мать, если вы женщина, и вы видите, что зажимается ваш ваш ребенок в вашем присутствии имейте в виду, у этого человечка есть вот такая задача, растворить свою гордыню через благодарность, через работу над принятием матери, потому что результаты непринятия матери ребенка или ребенка матери, они одинаковы, То есть итоги, итоги, последствия, да, они одинаковые. То ли нас не принимали, то ли мы не принимали, последствия одинаковы. Мы отвержены, мы такие защищены, мы не чувствуем вот этой тотальной контактности с пространством материи, матрицы. И, как правило, это отражается. На нашем образе жизни, на нашем теле, на том, что мы себе вредить склонны, у нас могут быть такие программы уже как следствие. Как следствие возникает очень много разных других искажений, программы самонаказаний и зависимости, несвободы, неумеренности, очень всего много очень много. И когда мы работаем с этой в терапии, да, с этой базовой вот такой вот платформой непринятия, конечно, мы видим очень быстрые результаты. Наш карточный домик сначала рассыпается просто, просто на песок. Все как будто бы ну, действительно разрушено. И кажется, в первой какой-то фазе, что это смерть. Это так и есть, но поверьте, лучше прожить эту смерть и шагнуть в эту смену мерности и жить, а жить, дать себе возможность жить, чем быть таким вечным полуживым существом, которое терпит присутствие в материи и ощущает в себе нежелание жить. Что дальше? Что дальше? Да, мы очень часто выбираем себе партнеры, очень э, похожих на себя, да, и если у нас какая-то вот такая игра присутствует, то э, мы, э, мы, мы отражаемся в этом в таком в проекторе кривых зеркал своих партнеров, своих созависимых семьях очень-очень э, часто. Поэтому мы можем увидеть сначала это в неком своем отражении, потом осознать, что это есть и нас, в нас, да, или является нами. И в любом случае, какой бы ни был алгоритм, какой бы ни был сценарий осознания, путь трансформационный, терапевтический всегда один. Итак, приступим к теме, которая называется признание. Признание — это у э, нашем отца, это отцовский аспект, и если у нас не было признания отцом, признание отцом э, себя отцом очень часто я особенно много встречаю этой такой причины когда мужчина незрелым был он сам был не признан ребенком а своим отцом воспитан просто вот знаете таким подростковым дедушкой назовем это так в своем роду и не получил инициацию в мужество не получил этого такого жезла света быть благословляющим своих детей, быть хранителем для них, быть для них опорой, быть для них фундаментом и крышей. И мужчины очень часто не чувствуют не чувствуют себя взрослыми и не могут дать признание своим детям, потому что они не, не осознают себя отцами не осознают в себе э, ничего выше, чем эго, личность, чем свой разум, не осознают себя в духе, не пропускают эту вибрацию э, через себя, не включены в контакт с Источником, с э, Вечностью, с той э, великой силой мудрости, которая все сотворила, да, на которой все э, держится. И э, вот это чаще, вот это я встречаю намного чаще, и делюсь с вами сейчас практическим опытом из консультационной э, практики. И э, что могу сказать, чем чревато? Чревато тем, что э, у нас плохо получается признать свои дары, таланты и проявить их. Мы не можем на, начать летать, порхать. То есть у нас такие, знаете, есть крылья, но связаны, спутаны, на ножках как будто бы грузики. Мы чувствуем себя тоже маленькими и тоже не, да, как будто бы нет той катапульты, которая нас способна запустить. И из -за этого мы можем не реализовать свои таланты, мы можем ощущать, незначимость незначимость мы можем не видеть и не понимать своего пути не чувствовать своего призвания из-за непризнания и конечно же есть та же самая обратная сторона или вторая такая Проблема той же, той же ситуации, это когда дети не признают своего отца. Это когда отец, ну, скажем, вот то, то что я описывала у маме да, когда отца стыдятся, когда отца боятся, когда отца отрицают, когда отца порицают, критикуют, потому что он не взрослый. То есть дети ведут себя так не потому, что они плохие, а потому что они действительно объективно видят эту детскость своего предка. Они не чувствуют в нем ни опоры, ни фундамента, ни защиты, безопасности и вот этой такой мужской да, вот, силы, заботы, хранения. Да. Если мама — это оберег, это бережность, это при принятие то отец это тот, кто в этом принятии создает границы сохранности этого таинства. То есть да вот такой вот представьте себе такой цыпленок э, внутри такая вот э, окружающая его оболочка, э, любви безусловной и над этой любовью безусловной, тотальная базовая защита. Вот она, так, вот она такое ядро семьи. Да? назовем это так. Вот такая внутренняя семья э, стремится создаться в каждом из нас. И мы можем это сделать. Мы не обязаны страдать э, тот сценарий, который был прошит в матрице нашего опыта на протяжении тысяч лет. Мы не обязаны отвечать за проступки, за невежество, за боль прошлого и предков. Но мы ответственны за свою жизнь, за свою игру, за свое счастье, за свое здоровье, за свою целостность, за принятие, за призвание, за реализацию своего плана души, за ту э, энергию, которая вложена в наше ядро сути, в наше зерно. И мы можем, мы вполне способны на это через соединение. Да, вот со всеми этими аспектами, частями, частиц, частицами и сами стать целостной структурой, конструкцией многомерной и своим просто присутствием стать причиной такого же исцеления в жизнях других. Мы, конечно же, склонны заметить, даже если мы стали целостными, что к нам могут прийти дети с теми же признаками искажений, которые сейчас мною описаны. Потому что у каждой Души свой вибрационный план и свой инкарнационный путь. Мы можем это замечать, что у наших детей есть то, это искажение, и давать им и безусловное принятие, и безусловное признание для того, для того чтобы они об нас, как мудрый аспект, тоже смогли исцелиться. И таким образом эта цепочка, эта эстафета прекращается, она, она трансформируется, трансмутируется, она освещается, она наполняется истиной, и истиной наполняется все пространство до нас и после нас. Как только в родовой системе появился человек, живой человек, который стал на вот этот путь целостности, система имеет шанс на целостность до него вся и после него. Это невероятная ценность этой инвестиции в свой путь, в трансформации, да, в эту терапию. Это невероятная ценность. И, конечно же, когда, когда происходит такое непризнание э, мужчиной, папой, да, а детей, отцом своих детей. Что нужно признать? Да? Давайте разберем. Признать в этом ребенке учителя, признать в этом ребенке Дух Святой, признать в этом ребенке того, кто тебе не принадлежит. Понимаете? То есть э, от, отец должен признать величие этого духа. Потому что очень часто отец считает себя над, а вот, вот этот кусочек да, плоти под И вот все, все вот с такого отношения, с такого восприятия начинается непризнание. Когда мы признаем величие того, кто родился через нас, мы даем ему шанс проявить это величие. И это величие будет выражено наружу. Путь, по которому душа протопчит себе дорогу в социум, будет легким, легким, беспрепятственным. Он будет э, не то чтобы без уроков, трудностей, испытаний, э, потребностей учиться, падая вставать. Речь не об этом он будет возможным, возможным и максимально э, проявленным. И, конечно же, это большое счастье. Это и есть самое главное наследство, которое мы можем дать своим детям. Самое главное. Они а э, счета в банке или э, машины или еще какие-то блага, э, которые в их жизни, в результате непринятия и непризнания будут, знаете, мелочным утешением и очень временным в той пустоте, которой наполнено сердце ребенка, непринятого и непризнанного. И в результате этой пустоты они будут искать тех, кто сможет заполнить им эту пустоту. Да? Снова о созависимости, снова о цепочке вот этих искажений, взаимоотношений. Ты должен, ты должна и так далее. Дефицитные программы, всякое «недо», «надо», «недо» превращается в «надо», «недо» превращается в «должен», и вот такие цепочки долговых обязательств, они тянутся шлейфом через всю матрицу, систему. И что хочу еще добавить? Все это подлежит целению. Все это не панацея, это не, не, не, не трагедия, да? это не, не катастрофа, это не конец. Это начало, но нужно придать кое-что концу. Нужно пройти эти врата смерти и осуществить этот переход. Есть множество техник, есть множество путей, множество способов. Я работаю через целостность с помощью и телесной практики, и высокочастотных техник в поле света, в контактности с небесным аспектом, с душевным аспектом, потому что вижу только в этом смысл. Можно тратить года, на работу с этими частями по отдельности. И происходят откаты. Пока мы э, группировались в одном русле и удерживали фокус внимания на исцелении, непринятие у нас проседает признание, мы теряем в социуме свое призвание и не любим себя еще больше. И это э, такой замкнутый круг, который, э, не имея, знаете, такого системного подхода, э, метода, методичного алгоритма, да, вот он приводит к тому, что мы снова у того же корыта, или спустя какое-то время чувствуем себя на подобном перекрестке, как будто погуляли по лабиринту и пришли к той же, к той же двери. И э, что я вам предлагаю, дорогие друзья? С признания наличия непринятия и непризнания, да? э, с принятия нашего. Непринятие и непризнание. Начинается исцеление. Это первый шаг. Осознать. Осознать это уже много. Это уже действие. Это уже путь к тому, чтобы начать. И, конечно же, я приглашаю вас к терапии. Я приглашаю вас обучаться, я приглашаю вас на свои практикумы целения, я приглашаю вас на йога-классы, я приглашаю вас на образовательные курсы, которые направлены на все, что вы только что прослушали, на предание тому, что с нами случилось, значимого места в нашей Вселенной. Нам нужно дать всему этому место. Нам нужно оплакать то, что умерло, но не оплакано. Нам нужно принять то, что мы не принимали. Нам нужно себя простить. Нам нужно простить других. Нам нужно, нам нужно очень много чего. Проделать шаг за шагом, наблюдая мгновенные коррекции в нашем самочувствии и в нашем, в нашем внешнем, в нашем, в нашем материальном, в нашем базовом, в нашем бытовом, в наших отношениях, в нашей самореализации, в нашем теле, мы будем в результате этих шагов видеть услышьте мгновенные коррекционные позитивные результаты, поэтому э, я желаю всем людям на свете быть любимыми и любящими, я желаю всем быть реализованными и быть э, теми, кто поддерживает реализацию других, пускай внутри вас будет счастливая семья, крепкая, пускай ваше ядро Личности сути будет целостным, неразделенным. И пускай тот свет, который излучает ваша многомерная структура, будет виден на всю Вселенную. С любовью к вам во служении. Заверуха Ирина, имя моей души и Мария, Я приветствую вас от имени своей сути. Этим именем через фразу I am, я есть. И еще раз приглашаю присоединиться к платформе многомерного образования People, Путь интуиции для того, чтобы стать на путь счастливого присутствия в добрый путь.